Всем привет, с вами я, Бакумин Антон, и я решил создать рубрику, в которой буду рассказывать вам об особенностях программы Иллюстратор. Наверное, у вас было такое, что вы работали в программе, нажимали случайно какое-то сочетание клавиш, у вас, допустим, пропадала возможность редактирования и трансформирования объекта. Вы лезли в интернет, пытались отрыскать инфу, но вы не могли ее найти или находили ее через долгий промежуток времени, или вообще шли и просто переустанавливали программу. Так именно о таких особенностях я буду здесь рассказывать. Итак, погнали. Давайте с вами создадим файл. Нажмите горячее сочетание Ctrl-N и у вас откроется окно создания документа. В верхней вкладке выберите «Напечать» и выберите «Формат А4». Ориентацию укажите горизонтально. Нажмите создать. Давайте начнем с самого начала и вообще посмотрим, как открыть линейки в программе иллюстратор. Для этого нажимаем горячее сочетание клавиш Ctrl-R. А сверху и слева у вас открылось две линейки. Вот. Начнем мы с самих линеек. Через них можно задавать любые единицы измерения, которые вам нужны. Вот давайте, допустим, мы хотим создать фигуру. Прямоугольник нужного нам размера. Она задается сейчас в миллиметрах. Нам надо в сантиметрах. Для этого мы нажимаем «Отмена», правой кнопкой мыши по линейке и выбираем сантиметры. Снова прокликиваем по рабочему пространству, и вот уже показаны сантиметры. Создаем фигуру. Вот наши 20 сантиметров. С этим разобрались. Итак, как же создать направляющие из линеек? Для этого мы просто наводим на нашу линейку, зажимаем левую кнопку мыши и перетягиваем на рабочее пространство. Но таким способом мы создаем только Одной линейке. А если вы хотите создать сразу две, для этого мы наводим между двумя линейками, зажимаем Ctrl, наш курсор белеет, и мы перетягиваем также на рабочее пространство, уже две линейки. Есть еще один способ создания линеек, это прокликивание по левой линейке или по верхней, просто в нужном месте, то есть вы прокликиваете и создаете в нужном месте направляющую. Так, давайте их удалим, создадим еще две линейки и... Посмотрим, как же их копировать. У нас есть две линейки. Я хочу скопировать вот эту вот а, направляющую. Извиняюсь, я буду иногда называть их неверно, но это направляющая. Я хочу скопировать вот эту вот направляющую. Как это сделать? Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Так как она является таким же объектом, как любой прямоугольник, созданный в программе Illustrator, она легко копируется. Вот. Ее также можно скопировать при помощи нажатия на нее, зажатия Alt. И перенесение в нужное место. То есть теперь мы можем и так их копировать. Просто зажимаете Alt и переносите. Зажимаете Alt и переносите. Можно выделить все и перенести. То есть они снова же скопируются. Так, давайте удалим. Идем дальше. Что нужно сделать, чтобы включить привязку к направляющим? Для этого мы делаем следующее. Мы нажимаем на клавиатуре Ctrl-U и наш объект... Наш объект может теперь привязываться к направляющим. То есть он как бы магнитится к ним и находится там, где направляющие. Это очень удобно. Так, давайте перейдем дальше. Давайте с вами поговорим о том, как создать направляющие на нужном расстоянии от края листа. Некоторые из вас, скорее всего, делали так. Мы брали фигуру, задавали размер, допустим... Ну, Миллиметры пускай остаются. Мы создаем фигуру, допустим, 5 на 5 миллиметров. То есть нам надо от края листа, как вы поняли, уже 5 миллиметров отступить и создать безопасное пространство, допустим, для визитки. Мы размещаем квадратик и делаем две линейки. Тем самым создаем пространство от края 5 миллиметров. Вот. Но это можно сделать гораздо проще. Размещаем наши линейки на краях листам. Выбираем одну из линейк, заходим в окно трансформирования. Вот, если у вас нет окна трансформирования, то есть вот этой вот вкладочки, мы заходим вот сюда. Вот. И здесь смотрим, чтобы стояла галочка на трансформирование. Еще раз. Выделяем линейку, заходим в трансформирование и здесь мы видим Y0 мм. То есть она сейчас находится в нулевой точке на нали. Здесь мы пишем 5 мм. И то же самое делаем с другой линейкой трансформирования, но уже по иксу мы пишем 5 мм. И теперь она точно размещена на 5 мм, это намного быстрее. Также эти линейки в окне трансформирования можно поворачивать, потому что иногда вам нужна не вертикальная или горизонтальная линейка, а линейка с поворотом на определенное количество градусов. Для этого мы выбираем линейку, заходим в трансформирование и поворот делаем, допустим, на 60 градусов. Линейка повернулась. Или просто не прописывая, мы просто ее поворачиваем через колесико в нужную сторону на нужное количество градусов. Итак, с созданием и поворотом направляющих мы с вами разобрались. Давайте разберемся еще с одной последней вещью, которую я хотел бы вам рассказать. Это как создать направляющую из любого объекта. Для этого давайте создадим, допустим, пером линию. Зададим ей Обводку. Вот Толщину 3 пикселя сделаем. Создадим еще многогранник. А, создадим квадрат. А, создадим еще круг. Вот И все эти фигуры можно преобразовать в направляющие для вашего удобства. Мы их выделяем. Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем создать направляющие. Теперь они являются именно что направляющими, а не объектами. Их тоже можно дублировать как направляющие, то есть они ничем не отличаются. Вот. На этом, я думаю, можно заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам что-то непонятно. Если у вас есть интересующие темы, тоже пишите их в комментариях, чтобы я их снова осветил. Спасибо за внимание. До новых встреч.